Дорогие друзья, приглашаем вас на международную выставку инженерных решений Aquaterm. Компания Agnesa ждет вас в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 14 по 17 февраля. Что вас ждет на нашем стенде? Комплексные огнезащитные решения, сертифицированные по последним требованиям материалы, новые идеи для безопасности ваших объектов и, конечно же, эксперты, которые готовы ответить на любые ваши вопросы по огнезащите. Запланируйте посещение выставки «Акватерн» в своем деловом графике. А если назовете на стенде компании «Агнеза» кодовую фразу «Агнеза Дзен», вас ждет фирменный подарок от нашей компании. Встретимся 14 февраля в Крокусе!